Я попробую чуть-чуть что-то там такое. Да, вот это, немножко обманываете свой мозг. Да. Вот, я не могу. Давайте. Добрый день, друзья. Рад приветствовать вас на канале Йога-Чести. Меня зовут Владимир Путяжник. Я учитель по йоге и создатель движения Йога-Чести. Как вы видите, сегодня со мной в студии члены команды йога чести, то есть, если вы не смотрели прошлое видео, посмотрите его обязательно, там, где я представляю тех людей, которые работают у нас в команде. И сегодня мне посчастливилось, что несмотря на трудные условия, да, несмотря на все болезни и страхи, которые нас пугают, нам все-таки удалось собраться вместе и записать это видео, которое вы сейчас, надеюсь, до конца досмотрите. У нас сегодня Ольга в студии и Наталья. Мой, конечно же, первый вопрос, так как у нас йога чести, мой сразу первый вопрос, это йога для начинающих. То есть я уверен, что среди подписчиков и вообще кто интересуется йогой, есть много людей, которые хотят заниматься йогой, но почему-то никак не могут начать. И не могут начать, потому что они думают, о, это вот там эти йоги, там какие-то вегетарианцы, не знаем, что мы едим, мне ничего этого не хочется, и не знаю, зачем мне это все надо, мы-то, друзья, с вами знаем, что будет, если человек регулярно занимается йогой, а начинающему, что лучше сказать начинающему, пару фраз... Чтобы человек понял, хм, действительно, чтобы человек мог задуматься, в принципе, йога все-таки это что-то такое для меня. Ну, про мотивацию, конечно. Ну, может быть, про мотивацию. Вообще, вот человек сидит, и он что-то видел где-то в интернете, какая-то йога, и он думает, надо бы мне позаниматься этим, но не знает, что делать. Ну, наверное, речь идет о том, что если он смотрит вообще, интересуется йогой, значит, у него есть какие-то проблемы. Он уже находится в поиске. Правильно? Ну, наверное, да. С нашей стороны, поэтому мы и собрались, мы, ищем, мы предлагаем целостный подход. Да? Мы видим, mm -hmm. мы знаем, что одной ногой, да, мы никуда не доскачим нужны минимум две. И у нас есть движение, питание и психосоматика. И голова, мысль. Хорошо, давайте я начну тогда. Для новичков, кто только думает, решает, стоит или не стоит, нужна все-таки цель. Для чего? Да, для чего вы хотите заняться йогой в данном случае? То есть, ну неважно, допустим, вы хотите красивую форму иметь, да? красивое тело. Это первая цель. Вот. Для чего-то вам это нужно. Поэтому... Внутренняя мотивация важнее внешней. То есть, когда он говорит, о, давай быстрее, сейчас ты пойдешь, займешься йогой, станешь красивым, и вот давай-давай-давай-давай, это не работает долго. Это работает, ну, неделю, допустим, да, ну, две максимум. Потом вам станет это неинтересно, скучно, себя нужно все время подгонять куда-то, да, именно внешний фактор вам должны хвалить вас, хвалить, кто-то должен постоянно или подпихивать и показывать, вот если ты сейчас сюда придешь, ты получишь вот это. Да, здесь вы должны все-таки для себя решить. Внутренний настрой должен быть. Это значит режим, да, вы должны строить занятие йогой в свой график дня. И э, прочувствовать как раз, да, то есть, что вам дает занятие. Нравится вам это или не нравится для достижения именно вашей цели, да? А после занятия, как я уже говорила в предыдущем видео, нужно себя хвалить. То есть, я молодец, я сделал, да, нужно себе ставить галочку «я выполню». Причем это время вы должны посвящать именно себе, вы должны отвлекаться ни на что. Вы должны прочувствовать свое тело, свое дыхание, свой настрой. Для чего вы это делаете и почему вы это делаете. Да? Ваше настроение должно быть тоже. То есть после практики у вас должно повышаться настроение. Вам должно быть хорошо, вы должны наполняться энергией, вам должно быть это нравится, да? чтобы в следующий раз вы... Уже смотрели на часы и говорили, мне сейчас йога, мне нужно все оставить и идти, и заниматься. То есть это внутренняя мотивация. Когда вы достигнете, это уже я дальше немножко забегаю, когда вы достигнете первой какой-то цели, допустим, вы сбросите, ну, если мы про, про форму говорим, да, внешнюю, физическую форму, вы достигнете первой цели, ну, допустим, сбросите вы первые, там, два килограмма, да, вы уже почувствуете себя как-то иначе. Да? И потом, возможно, ваша цель изменится. То есть сначала у вас будет, вы шагнете как бы в практику с одной целью, но когда у вас пойдет первый результат, вы почувствуете, что возможно ваша цель это совершенно не похудение, да? а что, совершенно что-то другое. Большое спасибо, Наталья, за ответ. Да, друзья, к сожалению, в то время, когда я начинал заниматься йогой, у меня не было такой команды и вообще не было людей, чтобы спросить, посоветоваться, как делать, что делать. В частности, не было людей, которые могли бы посоветовать, что есть, например, что нельзя есть, что можно есть. И поэтому, друзья, мы создали, мы объединились как раз для вас этой командой для того, чтобы вы не наступали на те же грабли, чтобы вы не совершали тех же ошибок, что мы когда давно и давно начинали заниматься. И поэтому мой следующий вопрос: я когда начинал заниматься йогой, я ел. Ну, как и все, наверное, советские дети или советские юноши жрал, жр, как говорится, все подряд. Все, что давали, все ел. Все, что столовка давала, готовила, все в себя пихал. И потом только я начал уже встречать людей, в основном из Индии, начал общаться с людьми, которые говорили, нужно придерживаться вегетарианской диеты, нужно ни в коем случае не есть мясо коровы, там нельзя этого есть третьего, десятого. Но я все равно продолжал все это есть, и только потом, лет через 10, через 20 регулярных практик, я все-таки как-то больше с этической нормы дошел до вегетарианства. И поэтому у меня к тебе вопрос, Оль. Как ты считаешь, вот когда человек начинает чем-то заниматься, нужно ли ему пересматривать кардинально полностью свое питание, или можно просто все оставить как есть и, и как бы дальше идти? Ну, здесь нельзя сказать э, однозначно. Некоторые люди готовы изменить радикально сегодня на завтра, другим же это противопоказано. И надо менять шаг за шагом. Я больше за шаг за шагом. Это первое. То, что радикально, скорее всего, меня не надо, это, скорее, сильный стресс для нашего организма. Здесь нельзя дать конкретные рекомендации, что определенному человеку нужно убрать и нужно добавить. Чтобы освободить энергию, вам нужно легко усвояйнивать. Усвояйнивая пища. Усвояйнивая пища. Сложное слово, да. Но мы поняли, о чем речь. Вот. И в данной ситуации можно поднуть яблоко, оно легкое, но один яблоко усваивает хорошо, а у другого вздутие. И это уже нехорошо. При вздутом животе да, йогой ты занимаешься. Да? Вот. И, так, и так можно сказать про каждый продукт. Но про некоторые продукты мы знаем четко, что они тяжелые для нас. Это, например, мясо. Я не говорю, что нужно сразу усваивать и перестать есть мясо. Но не нужно, например, вы есть перед тренировкой. Да, Небольшой следственный иначе, конечно, вы не сможете расслабиться, сделать правильную растяжку, у вас организм будет занят полностью перевариванием пищи. Вот. Если вы в конце концов, вы войдете в дом, начнете с ней заниматься, э, и вы почувствуете, что это вам тяжело, оно вам мешает, то вы сами по себе к тому, что вы откажетесь. Откажетесь от этих продуктов, которые вас нагружали до сих пор. Конечно, есть много рекомендаций, мы об этом еще поговорим на одном уроке, да, о определенных правилах здоровья, питания да, вместе со спортом, вместе с хоксоматикой стороны, да? Мы обо всем поговорим, это в целом. О а воде, водный режим очень важный, да, это знает каждый спортсмен. Это важно, для, опять же, для всей растяжки, например, да, что твой организм насыщен ладой, Здесь много всего, и жиры, и гликоды, и белки для восстановления. Здесь много о чем можно говорить. Но радикально менять вот сегодня на завтра я никому не обманываю. Это слишком сильный стресс для организма. Просто если вы знаете, у вас сейчас тренировка, вы не кушайте много. Это уже первый, первый такой, да, совет. Да? Не можно просто сократить. Вот вы привыкли, чтобы даже если едите мясо, например, да, и там, не знаю... Скарнируют какие-то, ну, не важно, ваша привычная еда, и у вас тренировка скоро. Тогда сделайте эту порцию немножечко меньше. Уже будет легче да, это первый шаг. Так что все индивидуально. Огромное спасибо вам, что пришли, что отвечали на мои вопросы. Мне кажется, было очень интересно и продуктивное интервью. Вы осветили очень и достаточно много вопросов, и я готов уже попрощаться. У меня как бы не осталось вопросов. Если у вас, друзья, остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии под этим видео, и мы постараемся на них ответить. И какое-нибудь напутствие для наших подписчиков перед тем, как мы выключим камеры. Да, я хотела бы сказать пару слов. Если вы уже интересуетесь йогой, для достижения какой-либо цели, неважно какая это цель, да? а если вы уже хотите практиковать йогу, просто нужно начать, даже если у вас очень много отговорок, что вы устали, что вы там, а вам нужно поспать, вам нужно поесть, вам нужно отдохнуть, нужно просто начать практиковать. Для чего вообще это нужно? Когда вы начнете практиковать, достигнете какой-то первой цели, как я уже говорила, да, вы поймете, какая йога вообще многогранная, да, то есть там нету что-то узконаправленного, похудеть или там, я не знаю, просветлиться, или я не знаю, что-то, да, ну, много целей в йоге, то есть там нет что-то такого одного, это как бриллиант, очень много граней, и вы это почувствуете, как только вы начнете идти, идти в глубь практики, да, Йога раскроется перед вами всеми красками, поэтому стоит просто начать, сделать первый шаг, первый шаг на, на пути к чему-то очень яркому, очень многогранному, поэтому просто начинайте. Как начать? Я уже говорила, немножко пару слов скажу. Просто говорите себе, да, я сделаю просто разминочку, я, я попробую просто вот попробую вот эту легкую асуму. Я попробую чуть-чуть что-то там такое. Да? Вот, вы немножко обманывайте свой мозг, не ставьте сразу большие задачи, не ставьте сразу, что вы сейчас возьмете и сделаете полный комплекс упражнений. Не надо. Вы сразу, сразу испугаетесь и не будете делать ничего. Поэтому просто скажите, я просто сделаю разминочку И все. И так вот потихонечку, потихонечку будете смотреть за своим настроением, за своим самочувствием. И вы или откажетесь от этого совсем, или влюбитесь и пойдете уже дальше в глубину. Да, большое спасибо. Отличный совет, по-моему. И если, друзья, вы все-таки сумели начать, а и хотите продолжить, то на канале Йога Чести вы увидите очень много видео, начиная от 5 минут тренировок, до заканчивая до полтора часа. И даже больше. Поэтому, друзья, на вкус и цвет, на любое время у нас есть ролики. И, кстати, мы также очень большое внимание уделяем духовному развитию и также тонконервитическому видению. Тонконервитическое видение, например, эфирного и астрального тела, у нас подробно изложено в соответствующих роликах. Эфирное видение эфирного тела и видение астрального тела. Поэтому, друзья, поищите на канале, вы будете приятно удивлены. До встречи, дорогие друзья, на канале Йога Чести. Поступайте по совести и живите честью.